Александра Степановна Степанова, кандидат филологических наук, заслуженный деятель Республики Карелия, является одним из старейших фольклористов Карелии. Она проработала, проработала в институте без малого 45 лет, подготовив за это время монографию, ряд двоязычных научных сборников с развернутым научным аппаратом, толковые словарь и лексики и написала десятки статей по фольклористике. Ее по праву можно назвать основным исследователем жанра и традиции причитывания, а также первым лингво Карелии. Имя Александры Степановны широко известно среди феногроведов не только за пределами Республики Карелия, но и за рубежом. Александра Степановна родилась 30 августа 1930 года в небольшой карельской деревушке Шомбазера, сейчас это Каливальский район Республики Карелия. Это был край искусственных рунопевцев, и она успела застать живое бытование традиционных фольклорных жанров. В 1938 году она пошла в школу в деревне Хайкале. Первые три года весь образовательный процесс шел на карельском языке. Затем началась война, и обучение уже в Уфтинской средней школе удалось продолжить только после возвращения из эвакуации, уже на финском языке. Когда Сандра, так нашего юбиля развали в детстве, училась в 9 классе, преподавать литературу и русский язык начала он Элма Семеновна Конков, будущем известный фольклорист и человек, сыгравший большую роль в жизни Александры Степановны. Именно под ее влиянием Александра Степановна решила поступить на Финноугорское отделение историко-филологического факультета Петрозаводского государственного университета. После окончания вуза в 1957 году она в течение пяти лет проработала преподавателем русского языка и литературы. В 1962 году по приглашению Унелмы Семеновны Конка, которая в то время уже работала в УИАЛИ, Александра Степановна приступила к исследовательской работе. Унелма Семеновна стала ее первым научным наставником. Совместная работа над общей темой способствовала быстрому обучению тонкостям научного исследования. И уже в декабре этого же года Александра Степановна вместе с Дмитрием Балашовым, который позже станет известным писателем, совершила свою первую фольклорно-этнографическую экспедицию на Польский полуостров. Тем самым она открыла новую страницу в своей трудовой деятельности, которой на протяжении многих десятилетий будет посвящен каждый летний сезон. Первая экспедиция, как и многие последующие в те годы, была долгосрочной и длилась 35 дней. Александра Степановна объездила с магнитофоном, а на первых порах это была многокилограммовая техника, всю Карелию. Побывала без малого вста населенных пунктах и успела зафиксировать еще достаточно активно бытовавшую народную традицию. Ей удалось посетить карелов, живших на самом севере, это Полвица, Княжая Губа, Умба, Зашей, Зашейк, соф Это это экспедиция 63 и 1972 годов. Она подробно зафиксировала родную фольклорную традицию калевальских, а также беломорских, тунбутских, ребольских и ругозерских корелов. Только в Калевалу с 1963 по 2006 годы Александра Степановна выезжала 11 раз, а в Кепу 12. 70-е годы были посвящены уже фронтальному исследованию сегозерских карелов. Именно здесь она нашла свою главную по Поросковью Савельеву, от которой и записала большое количество плачей, в течение трех десятилетий, с 70 по 2001 годы. Подробно был записан фольклор Южных карелов, Ливиков и Людиков. Александра Степановна с 1962 по 2006 годы побывала более чем в 50 экспедициях и записала более 300 часов аудиозаписей самого разнообразного фольклорно-этнографического материала. При этом более чем половину выездов она совершила одна, лично записав 157 часов или 3670 единиц хранения, а всего это более 6000 единиц хранения. Фольклорные тексты практически всех жанров и постепенно уходящие из повседневного бытования обряды и ритуалы. Особо следует отметить, что в центре внимания советской деятельности Степановой были причитания. жанр очень сложный для записи, импровизационный, тесно связанный с ритуалом и в какой-то мере тайный для уха посторонних людей. Поэтому собирателю надо было обладать особым искусством и умением расположить человека, чтобы он мог довериться и открыть самое сокровенное в своей жизни и душе. Весь богатейший собранный материал обработан и сдан Александрой Степанов на фонограмм архива Ели. Ею составлены и в последние годы проверены подробные описи всех записанных ее аудиокассет. Многие собранные материалы она сама расшифровала и перевела на русский язык. Все расшифровки также систематизированы ею и хранятся в научном архиве Карельского научного центра. Научная деятельность Александры Степановны в еле началась с составления сборника «Карельская народная сказка. Южная Карелия». Вместе со своим наставником, наставником Унелмы Семеновны Конка она не только систематизировала отобранные для издания сказки, но и занималась подготовкой комментариев к ним. Подобная работа давала возможность погрузиться в фольклорный текст, вычленя отдельные сюжеты, мотивы их контаминации. Последующий сборник также был посвящен сказочной традиции. Он был рассчитан на широкую публику уже и знакомил читателей с сатирическими сказками, повествующими о приключениях глупцов из небольшой карельской деревни Киндесова. Эта книга ⁇ Были и не были анекдоты о глупцах ⁇ оказалась достаточно популярной и в настоящее время выдержала выдержала уже три переиздания. Сборники «Карельские сказки» с переводами на русский язык, которые сделаны Александрой Степановной, выходили в 1971, 1976, 1977 и 1983 годах. А в 1969 году совместно с Уновым и Семеновной опубликован сборник «Карельских сказок» на финском языке Петром Голубая Важенка». В 1994 году в соавторстве с Пекой Зайковым подготовлен сборник на северно севернокарельском наречии полтопиолинту, золотоглавая птица. Позднее Центр научных интересов Александра Степановны переместился к довольно распространенному, но практически в то время не изученному жанру карельской культуры причитаниям. Внимание к нему возникло не случайно, практически одновременно с карельскими учеными над сбором материала и составлением сборников плачей занимались исследователи других наугорских традиций. К примеру, мордовские ученые подготовили целый ряд сборников причитаний. Образцы плачевых текстов были опубликованы в сборниках, отражающих эстонскую и гермаланскую культуры. Помимо публикации текстов в российской э, и фольклористике стали появляться и научные статьи на данную тематику, это Чистов и Конка. Аналогичная работа проводилась и за рубежом с силами финляндских ученых. Это статьи Лаури Хонка, диссертации Неннелла по ингермаланским плачам, статьи Пентилейна о притчатной литерации, работе в 1979 году состоялся советско-финляндский симпозиум, посвященный традиции причитывания. Все это, несомненно, способствовало выбору темы для дальнейшей научно-исследовательской работы. Совокупность полученного эмпирического материала стала импульсом к подготовке научного сборника «Карельские причитания». Он вышел в 1976 году. В издание вошло 233 текста свадебных, похоронных, бытовых причитаний, систематизированных, по географическому признаку и 44 напева. Исследователям в ходе подготовки сборника была проведена огромная работа по расшифровке текстов впер... и впервые был введен в научный оборот широкий пласт корелоязычных почитаний с их переводом на русский язык. Высоко была оценена книга такими исследователями, как Рюйтел, Чистов и другими. После составления сборника работа над изучением причитаний продолжилась в рамках диссертации диссертационного исследования, в котором особое, особое внимание было уделено языку этого жанра. Эта работа проводилась под пристальным вниманием ведущих отечественных фольклористов, консультировал Степанова-Путилов, а в качестве оппонента выступил Чистов Кирилл Васильевич. В 1980 году в Имли в Москве была успешно защищена диссертация о функционировании системы метаболических замен в карельских прочитаниях. Чуть позже, в 1985 году, была издана монография «Метафорический мир карельских причитаний». В ней предметом скрупулезного исследования становятся термины родства. Степанова классифицировала и подробно рассмотрела способы обозначения свадебных персонажей. Названная работа стала первой монографией, в которой подробно проанализирован иносказательный язык карельских причитаний. В дальнейшем диапазон научных интересов Александра Степановна значительно расширился, ее были написаны более 50 научных статей на русском и финском языках. В них она, наряду с анализом языка карельской плачевой традиции и поиском параллелей с северно-русскими читаниями, обращалась к изучению южнокорельской эпической песни, описанию специфики карельской йоги и локальной традиции тунгутских Карелов. Особое внимание исследователя привлекали носители фольклорных традиций, с некоторыми из них у нее сложились долгие доверительные отношения. Следует попутно отметить, что Александра Степановна всегда обращалась к малоизученным и малоизвестным темам. Интерес к новому сопутствовал ей на протяжении всей научной деятельности. Результатом этих поисков становились новые книги, их число относят в «Карельские йоги» 1993 год и «Устная поэзия тунгутских Карел» 2000 год. Наиболее значимые научные статьи позднее были отобраны самим исследователем для самостоятельного сборника «Карельские плачи. Специфика жанра», который вышел, который вышел в 2003 году. Будучи истинной карелкой по национальности, Степанова не могла остаться в стороне от процессов, происходивших в республике. Это был период в 90-х годах. Это был период роста интереса к карельскому языку и культуре, создания карельской письменности. Вузы и школы, приступившие к обучению карельскому языку, нуждались в специальной литературе. Именно в эти годы увидели свет фистоматии по карельскому, фольклору на карельском и русском языках. Кроме того, Степанова, как и другие ее коллеги, включилась в образовательный процесс студентов. Она читала лекции по устному народному творчеству, творчеству карелов, руководила курсовыми и дипломными работами, где написано более 30 научно-популярных статей. Александра Степановна и сегодня консультирует младших коллег. К тому же она стала зачинателем династии исследователей почитаний и сумела передать искренние интересы и любовь к своему делу своей дочери Эйле Степановой, защитившей диссертацию в Финляндии. Она научила о ее работе с информантами, ответственному отношению к аналитической работе, многим профессиональным умениям и навыкам. Самым значимым научным... Исследованием Степановой по праву можно назвать толковый словарь языка карельских почитаний, но о нем подробно будет рассказано в следующем докладе. Он дал начало развитию нового направления филологической науки в Уйоли. Александра Степановна всегда поддерживала тесные связи с финскими коллегами, лично знакома практически со всеми известными фольклористами второй половины 20 века. Она иностранный член-корреспондент Общества финской литературы Хельсинки, член Общества Каливалы, Общества финноугроведения и Международного общества фольклористов. Александр Степановна – заслуженный деятель науки Республики Карелия, она награждена медалями и почетными грамотами разного уровня. В 2007 году Александра Степановна вышла на заслуженный отдых, отдых но, поэтому, но при этом не прекратила заниматься научной деятельностью. В 2017 году она на собственные средства издала книгу «Помни корни свои. Воспоминания о Шумбазере. История моего рода». В ней собраны уникальные архивные материалы и личные воспоминания Александра Степановны. Этим она отдала дань памяти родным местам и всем, кто вырастил ее привел любовь и вдумчивое отношение к народной культуре и звучащему слову и помог выбрать путь ученого-фольклориста. К двадцатому году книга была дополнена фольклорно-этнографическими материалами, записанными от жителей Шомбазера, и переведена на севернокарельское Наричие. Буквально недавно она была издана в Финляндии. Именно в этой книге проявились лучшие качества и самой Александры Степановны. Любовь к родным и уважение к окружающим людям. Чувство благодарности малой родине и тонкое чувство юмора, доброта и искренность, честность и открытость, энергичность и позитивизм, чувство ответственности и желание рассказать о пережитом своим детям и внукам. В 2019 году был переиздан сборник сатирических сказок «Были и не были лицы». В него у Александра Степановна включены четыре дополнительных сюжета, которые она нашла в архиве уже выйдя на заслуженный отдых. Накануне своего 90 Александра Степановна продолжает заниматься наукой, консультирует младших коллег и готовит к изданию сборника женских прочитаний, записанных от Савельевой. Я еще раз хочу поздравить Александру Степановну с прошедшим юбилеем и пожелать ей оставаться таким же оптимистичным, позитивно настроенным человеком. Здоровья и творческого долголетия Александра Степановна.